Создаем зависимое окно Smart Tape. Закрепим окно Smart Tape поверх всех графиков. В настройках зависимых окон выбираем исторический режим. Выделяем необходимый участок на графике. Все сделки в выделенном периоде появятся в Smart Tape. Для отмены выделенного периода нажимаем Escape. Теперь можем выбрать другой период на графике.